Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня речь пойдет о таком красивейшем растении, тропиканки плюмерии или как еще ее называют, франжефанни. Посмотрите, как она у меня вымахала. Она может вырасти еще больше и еще больше ветвиться То есть место для такой... Для такого растения, конечно, много нужно, потому что она очень-очень ветвистая и сегодня я хочу ее обрезать. Сегодня мы поговорим об уходе за этой красавицей и буду ее обрезать, так как я не хочу, чтобы она такая сильно большая была, потому что и с местом проблемы. Если ее не обрезать, она может вымахать и до потолка. А мне это совсем не нужно. Ну, я сейчас буду хотела ее обстричь вообще сильно, коротко. Кто не знает, плюмерия начинает ветвиться только после цветения. Вот эти вот такие рогатки появляются после цветения. После обрезки она не ветвится, как бы ее не резали. А она у меня цвела. Как вы видите, у нее ветвей очень много Здесь вот разветвление. Сейчас покажу, как она у меня цвела. Очень ароматными такими цветами. Очень красиво. Цветочки как будто восковые. Ну, сейчас буду ее резать. Ну я вот прям хочу ее коротко обрезать. Вот буду вот так вот резать. Выделяю это носок. То есть нужно будет промакивать срез, я сейчас перекись, перекись водорода так. Ну вот эти черенки, которые обрезаю, их конечно можно и укоренить, но это будет по весне, вообще сразу их не укореняет, их нужно в темном месте подержать какое-то время чтобы они подсохли. Так, одну обрезала. Теперь вот так наискосок, Вот отлично. И вторую так. Для того, чтобы сок меньше выделялся, ее можно, знаете, вот, обрезать не после полива, а когда вот чуть-чуть просох грунт, и тогда сока будет меньше. Здесь вот вообще уже нету, не выделяет. Ну, вот эту веточку я прямо так хочу нарезать. Короче, здесь вообще практически. И переходим на эту сторону теперь. Это, конечно, не аденю, хотя все возможно, ее можно также и <связать> привить, я так думаю, потому что стволик-то такой у нее. Ой, сразу так аккуратненько все становится. Вот эти, конечно, веточки, но не хочется мне такие длинные оставлять их. Может даже, конечно, я их обрежу. Все равно она зацветет. Прям не хочется. Такие длинные. Все-таки, наверное, я их буду обрезать. Такую стрижку я и сделала я считаю что вообще хорошо то есть у нее везде вот здесь проснуться почки даже по 2 может быть проснуться даже если по одной проснуться то здесь все равно она разветвилась уже и вырастет к весне к весне она обрастет будет красоткой а сейчас в зимний период пусть она и отдохнет Берется сил для цветения. Ну, здесь вот сколько материала. Конечно, я выбрасывать не буду, листья уберу. И просто подсушу срезы и уберу куда-нибудь в темное место, например, куда-нибудь такое прохладное. И месяца через два, это где-то будет, может, даже середина февраля. Да, середина февраля ее можно, в принципе, будет попробовать укоренить. И расскажу, как я за ней ухаживаю. Но вот сейчас, после обрезки, я хочу ее полностью обработать перекисью водорода. Вообще, плюмерия склонна на падение клеща. Это, наверное, уже каждый столкнулся, кто имеет это растение у себя дома. Ее клещ паутинный очень-очень любит. Хотя ее сок очень ядовитый, и все же борьба с клещом постоянно. Я уже говорила, что это растение вырастает очень-очень большое. И прежде чем его завести, нужно подумать, <куда>, куда его ставить. Место расположения она предпочитает солнечное. Так как это у нас тропиканка, она любит солнце и влажный воздух. Ее можно время от времени отпрыскивать или устраивать ей теплый душ. Если плюмерия появилась у вас дома, то ее нужно поставить на самое-самое светлое место. Это во-первых. Во-вторых, с поливом тоже нужно быть аккуратным. Ее очень можно легко переувлажнить и у нее начнут гнить корни. Это тоже очень быстро у нее происходит. Так что грунт лучше просушивать. Ну, можно не до конца. Но больше, чем наполовину, это точно. Я, наверное, ее просушиваю и до конца. Особенно в зимний период. Полив сокращается. А летом, естественно, грунт просыхает быстрее. И поэтому полив нужно делать чаще. Она любит удобрения. Удобряю я ее удобрением для цветущих растений, ну раз в 10 дней, в 14 дней, ну в зимний период, конечно, я может быть сейчас месяц, раз я ее обрезала, я сейчас ее, ну вот после обрезки, кстати, ее можно подкормить и азотными, чтобы ее для листвы. А потом нужно прекратить и только подкармливать удобрением именно для цветущих растений, чтобы она не гнала эту листву-то постоянно, а закладывала бутоны. Ну, зимовку, как правило, я ей не устраиваю, она у меня находится дома, температура, в принципе, 22, 20, ну, до 24, не, не выше. И сейчас я ее тоже уберу. Уберу ее, поставлю на свой такой балкончик, там, в принципе, светло, и она у меня начнет потихоньку, я потом покажу обязательно, как она ну, заложит почки, как начнет распускать листья. Грунт я тоже использую универсальный, либо для цветочный, как бы для цветущих растений, главное, чтобы он был рыхлый такой, не плотный, то есть это можно добавить перлит, вермикулит туда в почву, древесный уголь обязательно, можно даже осмокота туда кинуть, это такой такое как бы долгоиграющее такое удобрение, вот такой вот грунт, ну здесь у нее корней, конечно, здесь вот 30 литров кашпо, и здесь одни корни, я ее очень давно не пересаживала, и здесь у меня еще такой, как бы, конский перегной, здесь был еще подмешан сверху, пересадки-то не было уже давно, наверное, по весне-то и можно будет ее пересадить. А теперь пойдемте в мои заросли, покажу, где я ее поставила. Ну вот сюда я ее поставила, возле окна, ей там очень хорошо будет. Рядом с ней цимбидиумы, с улицы уже домой переехали. Ну, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, увидимся в следующей.